Здравствуйте! Для начинающего рыбаков часто бывает трудно закинуть кормушку в определенное место. Всегда идут расхождения влево, вправо, перелет и так далее. Давайте сегодня мы рассмотрим эту тему. Как сделать, чтобы кормушка падала точно в определенное место по дальности полета? Так и я начинал. Не знал, как точно закинуть в одно и то же самое место. Всегда были расхождения и расхождения большие. Но чтобы этого не было, мы должны зафиксировать длину выброса лески. Для этого необходимо иметь канцелярскую резинку вот такую. Берем ее, подводим под скобку, наводим на этот пальчик. Обязательно должен быть здесь ноготь. Делаем зацеп за клипсу, вот ногтем зацеп за клипсу, и легко у нас заходит туда уже резинка. Вот резинка там. Теперь эту резинку я вот так перехлес разочек и обвожу до упругости наш пулю это 2-3 витка зависимости от длины резинки все наша леска дальше не пойдет все вот удержит ее резинка обрыва никакого не будет и все будет нормально при забросе она остановится на этом уровне. Необходимо только удерживать удилище, когда забросили, и в обратный возврат делаем удилище под градус 60-70. Если кормушка захочет удалиться дальше, то чтобы сбалансировать этот рывок удилищем, и удилище нас медленно к воде, этим сбалансирует резкий рывок лески. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает быть в курсе всех моих событий, то подписывайся на мой канал. Всем желаю ловистой рыбалки. Всего доброго. До свидания.